Есть одна вещь, которая, мне кажется, недостаточно сильно обсуждалась, а меня очень сильно напрягла, когда я ее заметил. Ну, может, поздно заметил, но сразу напрягла. Это момент, когда Роскомнадзор стал налагать на сайты и какие-то медиа не только ограничения сверху, но и ограничения снизу. Сейчас, с точки зрения государства, например, YouTube не только не может показывать каких-то ютуберов, заблокируйте Навального, но и не может не показывать каких-то других разблокируйте Соловьева. Второе требование, на мой взгляд, противоестественнее и опаснее первого. Сейчас попробую объяснить почему. Мы привыкли жить в мире, где ограничения на свободу слова сверху есть. Твоя свобода упирается в какой-то потолок, и вот дальше нельзя. Ну или можно, но ну, если посоветуешься с кем-то. Нельзя рассказывать кому-то чью-то тайну, не посоветовавшись с тем, чья это тайна. Нельзя называть... Человека преступником, пока это не решил суд, если ты веришь в суд в своей стране Нельзя распространять чью-то интеллектуальную собственность, не посоветовавшись с правообладателем С последним я не согласен, но это не важно, многие согласны, мы живем в обществе, где это более-менее норма Есть аргументы в пользу устройства такого общества Есть аргументы в пользу всех этих ограничений свободы слова сверху Снизу ограничений обычно не накладывается, никто вам не запрещает на какую-то тему высказываться так мало, как вы хотите Или вообще не высказываться Вот, слушай, я не уверен, что я могу, а что не могу тебе говорить про заболевание нашего общего знакомого Поэтому давай я просто не буду с тобой обсуждать заболевание нашего знакомого Но сейчас один наш знакомый больной хочет, чтобы его действия обсуждали Он говорит всем, о чем говорить, а потом говорит, как говорить, задает рамки снизу и сверху Сейчас все СМИ в стране — это отделы одной и той же редакции. И по некоторым вопросам некоторые вещи они могут не писать, только если им позволит главный редактор. С войной в Украине, может, пока и не так. Там выбрана другая информационная тактика. Не говорить о ней пока можно, но если говоришь, то важно использовать термин «спецоперация». И я могу представить себе реальность, мы не живем в этой реальности, но я могу себе какую-то реальность представить, где это было бы адекватной мерой. Где э, было бы почему-то очень важно не допустить путаницы в терминологии и называть спецоперацию спецоперацией То есть да, это было бы и является ограничением свободы слова, довольно возмутительным Но мы живем в мире компромиссов, и на этот компромисс, может быть, стоило бы пойти Но при этом я считаю очень важным право говорить о чем-то другом, не упоминая войну Сейчас желание такое не у всех осталось, но право вроде бы есть а вот в войне со свободными СМИ Путин выбрал другую тактику. Здесь ему важно, чтобы о каждом предпринятом им шаге знали все, в том числе через эти самые СМИ. И это действительно тактика, которая может работать. Если тысячу раз повторить, что Земля плоская, то часть людей задумается, может, действительно плоская? Если тысячу раз повторить, что прокуратура или кто-нибудь там э, признала какую-то организацию террористической, то часть людей задумается, может, организация действительно террористическая? И, может, мы действительно должны слушать, что говорит прокуратура, раз мы уже это почему-то слушаем. Если тысячу раз повторить, что какой-то СМИ иноагент, то часть людей задумается, а может, действительно иноагент? А может, действительно мне есть до этого дело? И если нам с вами это не нравится, то какой вывод мы можем из этого сделать? Много разных, в разных областях. Например, государственный стандарт образования. Зло. Потому что это одна и та же проблема, это одно и то же полномочия государства, которого не должно быть. Журналист не может не сказать о том, что он иноагент, учитель не может не провести урок патриотизма и любви к Путину, или что там они сейчас проводят. Там, где игнор и неупоминание списков иноагентов со стороны журналистов могло бы быть формой протеста, может быть не самой эффективной, но одной из доступных многим, журналистов заставляют об этом говорить. Там, где молчание учителя могло хотя бы не навредить, учителя заставляют говорить о действиях Путина. Может быть, кто-то из журналистов сейчас хотел бы ну, соскочить с этой темы. Его признали иноагентом, он не готов с этим активно спорить, но и не хочет это показывать, и для себя он хотел бы, как вариант, просто... Не говорить о своем финансировании больше никогда, не называть себя явно российским журналистом и не называть себя явно э, прозападным журналистом, спонсированным кем-то. Просто не упоминать. Оно его заставляют упоминать. Точно так же какой-то учитель сейчас, возможно, хотел бы оставить эту тему родителям, но его заставляют в школе говорить о патриотизме, любви к Путину. То есть, да, может быть, это прозвучит крамольно, может быть, вы скажете, что сейчас вообще не время для таких фраз, но, да, я за то, чтобы у людей было право оставаться вне политики. Чтобы у них было право не говорить о политике тем, кто их слушает. Ну, если вы хотите, чтобы у каждого было мнение по какому-то вопросу, и вы поручаете государству следить за тем, чтобы оно было, то, естественно, многие будут выбирать мнение, совпадающее с государственным. Сначала потому, что так проще, а потом потому, что так привычно. Они сами себя убедили, что это и было правильное мнение. И это даже если бы мнение не навязывалось, а навязывалось бы только его наличие. Ну, если бы журналистов заставляли написать что-то про иноагентов, но не указывали, что именно. Или э, учителей заставляли провести урок, но не навязывали, какой именно. Все равно они бы проводили то, что, скорее всего, совпадет с государственным. Есть что-то логичное в том, что когда бабушка приходит на выборы, потому что думает, что это обязательно, хотя ей не очень это интересно, и видит избирательную комиссию, которая это как бы интересно, то она спрашивает избирательную комиссию, за кого надо голосовать. Вы заставляете меня иметь мнение, вы дайте мне какой-то шаблон, какую-то отправную точку. Каким это мнение может быть? Нельзя, чтобы отправную точку давало государство. А ограничения снизу делают именно это. Они говорят, где ваша свобода слова начинается. Вы скажете, любое участие людей в политике это хорошо? Через неправильные точки зрения они потом дойдут до правильных? Скажете, чем хуже, тем лучше? А я скажу, вот для таких фраз сейчас точно не время. Доигрались уже с патриотизмом. Миру мир.